Здравствуйте дорогие зрители. Сегодня в этом видео я хочу развеять миф о том, что уже устоявшее железо не способно на многие повседневные сегодняшние задачи. Сейчас бытует мнение о том, что уже компьютер даже 5 лет недавности уже безнадежно устояло. А мы? а мы попробуем на этих старых ноутбуков примерно 2003-2005 года выпуска, сделать многие повседневные сегодняшние задачи, такие как просмотр интернета, просмотр видео на YouTube в HD и игра в некоторые простые игры. А все началось с того, что я с рук купил 4 ноутбука всего за 1100 рублей на каждый из них обошелся мне в 275 рублей. И сегодня я буду обозревать вот этот ноутбук. ASIL SPIL 3610. Эти ноутбуки я про них сниму отдельное видео. А пока займемся этим. И вот перед нами во всей красе ноутбук 2005 года выпуска. Мне его пришлось немножечко обклеить для лучшей красоты. И вот он во всей красе. Правда, он немножечко потрёпанный жизни, но на работоспособность это не влияет. Имеет довольно-таки неплохую комплектацию. А именно, DVD-привод, батарея отсутствует, 2 гигабайта оперативной памяти, Процессор Pentium M 1.7 ГГц и даже Wi-Fi модуль. С его начинкой мы ознакомились. Теперь приступим к его включению. Включаем. И. Правда, матрица немножечко уже подсела. Но. И вот нас встречает. BIOS операционный систем ноут фонд. а все из-за того что одной жесткий диск в нем мертв и это касается всех трех остальных ноутбуков к сожалению такой диск достать довольно сложно поэтому сегодня мы обойдемся обычной USB флешкой вот самая обычная USB флешка но не простая а загрузочная вставляем ее в любой usb сот Вот например сюда. Ну и так BIOS надо перезапустить компьютер, чтобы BIOS определил нашу флешку. И сейчас у нас запустится система с флешки. Вот у нас за лампочка. Пошел процесс загрузки. Система запускается. Так. Запустилось. Так генимся. Так, огнемся. Запускаем миксы. А для своего удобства подключу мышку. Но в принципе тут и тачпад есть, он тоже работает. Но я не очень люблю тачпады. Теперь оценим. Сначала самое простое, мы оценим отзывчивость системы. Например, я запущу какие-нибудь приложения. Запускаю. Вот от звука щелчка мышки до появления окна. Менее секунды. Откроем, например, файл -менеджер. так Довольно все быстро появляется. Сколлинг не агает, как можно подумать. И сейчас откроем у нас программу D диагностики и системной информации Halt Info. Вот у нас характеристики Intel Pentium M один целых семьдесят ГГц. 2 гигабайта оперативной памяти и графикой Intel GMA915, разрешение экрана 1024 на 768 у нас тут OpenGL 2.0, на самом деле тут эмалируется 2.0, а сам, сам это встроенное видео поддерживает где-то 1.4, наверное. Вот одноядерный процессор Память Ну и сейчас сделаем пару бриджмалков Просто сравним его с, с другими процессорами с другими конфигурациями Первый тест Сейчас сделаем. Процесс у нас 100% ушел. И вот у нас список. Вот он. Pentium M выделенный. Мы быстрее, например, от лона XP 1800+. Но при этом более медленнее, чем вот даже Pentium 3. Правда, в двух процессов на этом конфигурации и даже медленнее чем атом самый первый ну и конечно же хуже чем все более новое еще сделаем тест так вот у нас чем ниже чем лучше. Давайте-ка перейдем к более практичным целям. У нас тут уже работает Wi-Fi, поэтому мы сможем выйти в интернет. Мы выйдем в интернет. В качестве браузера у нас тут используется CERN Так, запускаем его. И попробуем зайти на пару сайтов. У Нас система работает с флешки, поэтому скорость загрузки немножечко не такая, как могла бы быть, но тем не менее все запускается. Так. И попробуем зайти, например, в Google. Так. и вот мы зашли в Google, так потребление памяти у нас какое, так 164 мегабайта и загрузка процессора где-то 13 процентов, включим так чтобы видно было, так В принципе, все у нас скоинки идет неплохо. Зайдем куда-нибудь. Сайты вроде бы грузится нормально. Еще куда-нибудь на живные сайты зайдем какие-нибудь. Тут уже подвисает. Но, тем не менее, работать можно. Интернет смотреть можно. что-нибудь зайдем куда-нибудь. Пока оставим в покое, посмотрим процесс у нас. Успокоиться. В принципе, терпимо. В принципе все у нас работает неплохо, Так, а, так а сейчас мы зайдем, например, на youtube и посм попробуем посмотреть онлайн-видео. Как вы думаете, сколько он вытянет качество, какое, какое разрешение? Загрузка у нас 100% процесса, Но тем не менее, вроде бы не сильно тормозит, правда, разрешение у нас очень низкое стало. Побольше сделаем. Уже мы видим, что оно подрагивает. Причем очень конкретно. А это всего лишь 360p. Но погодите разбегаться. Это мы действительно запустим Full HD с YouTube. но тут нужна некоторая хитрость. Я слушаю с США Ютубе. То тут надо иметь определенный подход для того, чтобы смотреть его на старом железе, а до этого мы будем использовать такую программу как Minitube. Она есть даже под Windows и также есть, присутствует в репозиториях большинства Linux дистрибутивов. Кроме Minitube есть еще парочка других программ, но мне именно понравился Minitube, так как он имеет меньше зависимости и меньше потребления ресурсов. И в чем спустилась приезд таких программ? А в том, что они позволяют даже из того железа выжать максимум. И начнем мы с 720 p Вот. Можем нам сделать любой запрос, как на ютубе, И вот. У нас. Можем смотреть видео. Открываем. У нас выставлено семьсот двадцать HD. И видим, что у нас шестьдесят шесть процентов загрузка процессора. Видео у без зависания. Можем еще пооткрывать АЗНОВА. Это у нас 720p. Уже видим, в отличие от браузера, у нас все пошло идет правда. Но это еще не по Мы можем даже попробовать Full HD 1800p. Так, отснимпер и запустить видео. У нас это уже стопроцентная загрузка на процессор, правда, уже идет подрагивание, но это тоже можно исправить. Тут тоже нужна небольшая хитрость, и на помощь мы призовем консоль, а точнее. Так. открываем кавычки копируем ссылку на видеопоток и вставляем умную ссылку и закрываем кавычки открываем если все сделаю правильно то у нас все откроется вот видим какое у нас качество и я еще раз напоминаю, что у нас тут одноядерный Pentium M1 и 7 ГГц вот у нас открылось видео, оно даже в экран не влезает и тут уже заметил тут особенно, что фу HD видео не каждое идет со звуком, а вот HD видео работает в основном со звуком вот я нашел какие-то более динамичные видео и хотя тут выставлено full hd 1800p все равно будет играть HD но это не критично нам так как нам уже это с избытком И также, когда играет видео, я также подключил мышку, чтобы поудобнее было. Хоть тут тачпад довольно-таки неплохой. По не мере, не особо хуже, чем в некоторых современных ноутбуках. все так я предпочитаю мышку. При этом во время видео мы можем открывать какие-нибудь приложения даже запустим тест процесса этом видим что сам это фильм у нас не тормозит отзывчивая системы сохраняется вот диспетчер задач вот немного и подтормаживает уже похуже стало но вот все держится в вполне вот комфортных условиях. Сейчас даже можем одновременно, например, выйти в интернет. Под нагрузкой. уже видны некоторые среди того что она уже не совсем справляется но тем не менее так у нас процессов сразу проселся ушел далеко назад в 76 очков стал но вот сейчас уже стало получше когда тест закончился фильм идет у нас видео идет правненько окошки тоже браузер тоже правненько скользится вот. на тоже у нас работает Можем тоже опять что-нибудь от имени Владимира написать. Так. Ну, это, правда поддумывает. смотрим у нас как там сколько памяти идет, 300, 350 примерно мегабайт использовано. Потому что у нас открыто и YouTube, и вот это, и Pail, и браузер. без видео уже все довольно напрямно будет работать У нас тут есть есть даже.